Сегодня в выпуске ты узнаешь, что такое старение, возможно ли его остановить, и в чем скотство между внешним миром и нашим организмом. Привет, друзья! Наконец вы смотрите новый долгожданный выпуск своей любимой передачи. А может и недолгожданный, а может быть нелюбимый. Дорогие мои зрители, мне очень в кайф делать годный контент для вас. И мне очень важно получать от вас какой-то отклик, чтобы мои старания не были безответными. Иначе у меня просто нет мотивации делать новые выпуски. Сейчас очень трудно развиваться на YouTube, понимаю. Особенно, когда конкурируешь с более годными контент-мейкерами, которые снимают, к примеру, реакции. Согласен, до этого мне еще и расти и расти. Как сталактит. Не буду ходить вокруг да около, поэтому, любимые мои, давайте постараемся взорвать показатели на этом видео. Больше комментов, больше активности, больше просмотров. Расскажите друзьям об этом проекте, особенно тем, кому это будет интересно. Отправьте ссылку на этот выпуск. Этими действиями вы максимально вдохновите меня, и новый выпуск не нужно будет ждать целый месяц. Сделайте мне, как и я, вам приятное. Верю в вас, мои бивики. Кстати, заметили новое оформление на канале? Особое спасибо за это Фрэнк Оверу, ссылочки на него вы найдете в описании. Обязательно переходите, подпишитесь. Ну а мы и начинаем. Как вы думаете, много ли у вас изменилось в период с того момента, когда вы тыкнули на это видео и досмотрели его ровно до этого момента? Ничего не изменилось? Вы уверены? Спешу вас разочаровать, но вы... Постарели. Старение. Что вы знаете о нем? Что это вообще за процесс такой и чем он вызван? Если для вас старение это всего лишь появление морщин и различных болезней, то вы заблуждаетесь. Процесс старения не изучен до сих пор, не существует даже единой теории появления причин старения. Но есть самые правдоподобные, о которых я вам сегодня понятным языком расскажу. Погнали! Первая теория связана с иммунитетом. Что такое иммунитет? Это что-то вроде полиции в нашем организме. Его клетки лимфоциты, или же полицейские, попадают из костного мозга в вилочковую железу. Находится она где-то вот здесь. В общем, там они развиваются, учатся, заводятся Им... Кажется, мой уровень доходчивого объяснения поднялся выше стратосферы вообще. Кстати, эту железу еще называют Тимусом. Так вот почему Тимоти рекламирует Tantum Verde. Sí, это Тантум. После обучения лимфоциты выходят в свободное плавание. В кровь. Там они патрулируют, задерживают преступников, вирусы. В общем, так вот и живут. Казалось бы, что может разрушить эту идеальную систему? Но вот в чем проблема. Тимус, оказывается, совершенно не бессмертен. Он перестает развиваться к 20 годам. Ладно, он остался на таком же уровне развития, там, окей. Но это же организм, поэтому он деградирует. Как следствие, полицейский контроль в организме ухудшается. Следовательно, для вирусов мы как организм легкого поведения. Казалось бы, этот тимус нужно лечить, восстанавливать, но и тут загвоздка. Как мы собираемся его лечить, если мы не знаем причин его старения? И вот такие сейчас... СТОП! Это что? Старение в старении? Старение организма начинается со старения его органов? А если взять отдельный орган, то в нем происходит то же самое? Да. Да. Да, пизда. Поэтому найти истинную причину всего этого достаточно тяжело и долго. Кстати, вот вам интересный факт, рыжие стареют быстрее. Конечно, объяснение этому займет целый выпуск, поэтому просто примите это и живите с этим, и умрите раньше всех. Да и вообще, рыжие настолько особенные, что заслуживают отдельного выпуска, пишите в комментариях, если хотите подробного рыжего исследования. Ну а следующая теория связана с делением клеток. Представим, что отдельная клетка нашего организма это некий архив с файлами. RAR или ZIP, ну неважно. А файлы, хранящиеся в этих архивах, это по сути наш ДНК. Вся информация о нас. Ну и также мы знаем, что клетки умеют делиться. Одна клетка делится на две, как один пузырик делится на два. Ну вы, наверное, как-то это представляете. При этом делении важно, чтобы вся информация осталась в целости и сохранности, но, увы, такого не происходит. И когда клетки делятся много-много раз, информация просто-напросто теряется. Что в итоге? Допустим, в этих архивах у вас была фотография с разрешением 4К, и, допустим, после этого деления она уменьшилась до размеров 480p. Нехило так детали потерялась, правда? Кстати, есть клетки, которые так же, как и архивы, бывают заблокированы, и вытащить из них информацию при просто-напросто нереально. Но как все это относится к старению? Дело в том, что информация хранящейся в клетке, впоследствии становится настолько мало, что и делить-то нечего, и клетки остаются просто умирать. В 1961 году это впервые заметил Леонард Хейфлик, профессор анатомии Калифорнийского университета. Поэтому данный феномен получил название предел Хейфлика, то бишь предел деления клеток. Третья и заключительная теория связана с ссорами. What the fuck is this? Из уроков биологии вы наверняка знаете, что клетки, держась вместе, формируют все внутри нас. Самих нас. В процессе их дружбы между ними передается различная информация. Допустим, это семья. Между членами семьи происходит обмен информацией. Они там общаются и тому подобное. Но вдруг каждый из членов семьи, то есть клетка, обрывает связи с окружающими. Следовательно, семья перестает существовать. Ну и в процессе наш организм стареет и умирает. И все это из-за каких-то отношений маленьких внутри нас. Кошмар! Это, конечно, не все теории, их куда больше, и у каждого ученого почти свой взгляд на ситуацию. Но я взял для вас все самое сочное и постарался понятно для вас все это объяснить. К чему я это все говорил? Вы заметили, как наш организм похож на окружающий нас мир? Не зря я все это объяснял примерами. Теперь задумайтесь. Наш организм — это мир внутри нас. И мы его власть. И от того, как власть будет относиться к этому миру, будет зависеть жизнь этого мира. Все вот эти вот вредные привычки, алкоголь, курение, наркотики, это по сути те же самые налоги, ужесточения, ограничения свободы, которые мы же вводим в свой собственный мир, в наш организм. Не будьте кимчен или любым другим диктатором для своего организма. И пусть пока совсем старение остановить невозможно, зато можно его замедлить. В общем, выходите из зоны заблуждения. А я желаю вам удачи и до новых встреч.